Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Закрытое тестирование обновления 0.11.2 В этом обновлении разработчики для нас готовят такое событие, как Дикая волна Также произойдет ранний доступ к итальянским эсминцам Ну, здесь написано другие новинки Сейчас разберемся, что же это за новинки такие другие в обновлении 0.11.2 начнется ранний доступ к итальянским эсминцам с 2 по 10 уровень, а также новое временное событие «Арена доблести». Итальянский флот, известный своей любовью к эсминцам, устроил соревнования между дивизионами одной серии кораблей, чтобы выявить наиболее успешную команду. Выберите союзником, какой из команд вы хотите стать, не забывайте, каждая команда предоставит вам уникальные награды. «Арена доблести» схожа с событиями «Новогодняя ночь», соперничество авиаконструкторов — и битва чудовищ Ну то есть в игру зашли, выбрали команду Просто играем, выполняем боевые задачи В принципе ничего сложного Ну и не сказать, что это мега интересное какое-то событие да. Вот, к примеру, Дикая волна, наверное, выглядит наиболее э, заманчиво да. Так, сейчас, ну, кто не знает, сейчас дальше почитаем, что из себя дикая волна, кстати, представляет. Так, участвуйте в событии и зарабатывайте итальянские жетоны, которые можно обменять на корабли раннего доступа. Так, стоп, по-другому нельзя будет итальянские жетоны заработать, да? Мне вот как нынешний ранний доступ происходит, как-то более удобно. Просто в обычном рандоме ты играешь. А, ну хотя, не знаю, главное, чтобы не было ограничения на определенные классы кораблей. Так, который можно обменять на корабли, т ты, постоянные камуфляжи, а также другое различное а, имущество. День святого Патрика. В рамках празднования Дня святого Патрика мы добавили в игру специальный камуфляж для Белфаст и Белфаст 43. Особого командира и другие внутриигровые предметы. Ну, как всегда, флажок, нашивки, там и всякая такая байда. Так, Дикая волна. Бои в постапокалипсисе возвращаются. Команде из трех бойцов нужно победить три команды противников. Сраза... Сражаться можно как в составе отряда, так и в одиночку. Команда, чьи корабли полностью уничтожены, выбывает из сражения. Команда, чьи корабли э, остались последними на поле боя, становится победителем. Блин, как очевидно-то все. Мы улучшили визуальный вид кораблей, чтобы было проще отличить одну фракцию от другой, а также добавили новые достижения. Ну, корабли выглядят более чем футуристично. Так, вот, что еще Так, новый контент. Постоянный камуфляж для эсминца Рагнар за ранговые жетоны. Доработка визуальных эффектов. В общем, ну, про, про это обновление... Ну, не сказать, что все. вот, хотел бы посмотреть, что там из себя представляет итальянский эсминцы. но, в принципе, уже в целом понятно, да, у нас в игре уже давно присутствует один представитель этой нации, 10 уровня, если мне память не изменяет, называется он Пауло Эмилио, такой достаточно быстрый э, корабль с необычным снаряжением, которое в игре, по-моему, первый у кого оно есть, ну, и больше, и больше ни у кого его и нет, это дымогенератор полного хода, вот, как раз это и будет главная особенность данные ветки, насколько я помню, это снаряжение имеет не, ну, непродолжительное время действия, там что-то вроде одной минуты, но зато на полном ходу, <coughs> <coughs> то есть, да, можно производить, к примеру, такие быстрые атаки, но только с условием, что противник при этой атаке будет уничтожен, потому что минута прошла, дымогенератор закончился, если, к примеру, мы пикировали, с этим дымогенератором на какой-нибудь линкор, и при этом не смогли его забрать за один торпедный залп, ну, мало ли там промахнулись или еще ну, всякое может случиться, то, да, можем просто потом не успеть убежать, порвать дистанцию, чтобы отсветиться. Поэтому надо стараться такое делать наверняка. Кстати, здесь происходит изменение этих кораблей, причем в лучшую сторону изменяется седьмой уровень. Здесь перезарядка торпедных аппаратов уменьшена на 5 секунд, будет теперь 70. И восьмерка, девятка и десятка получают ап в виде уменьшения КД на вот этот вот самый дымогенератор полного хода. У всех был одинаковый показатель 90 секунд, но он остается одинаковый, теперь этот показатель будет составлять 80 секунд. Так, ну а другие уровни здесь, так, не будем особо разбираться. Там, начиная со второго по а, шестой уровень, происходит ухудшение перезарядки торпедных аппаратов на 10 секунд. Так, к примеру, на втором уровне 65 теперь будет, на третьем 75, ну и на остальных также 75 секунд этот показатель будет составлять. Что там восьмерка, девятка, десятка здесь? Не знаю. Вот, ТТХ полный этих кораблей не представлено. Так, ну и главное... Третье, третье самое, ну не, не сказать, что самая интересная новость, да, это у нас появится в игре еще один супер корабль, на этот раз британский легкий крейсер под названием Эдгар, ну да, как вообще эти корабли классифицировать? Они у нас в игре уровня как бы у них нет, обозначаются они звездочкой, но по факту это получается одиннадцатый. Уровень, да, обычно это идет продолжение Концепции развития, ну, тех кораблей Которые у нас уже есть, да, и что дальше Могло бы быть, ну, или, возможно, было Ну, чего-то, может, и не было Чего-то, может, и было В общем, это продолжение ветки Развития Минотавр То есть я уже так на Навскидку там посмотрел, ТТХ изучил То есть в умелых руках Это будет достаточно очень сильный корабль Да, он на Минотавр-то, в принципе Показывает неплохие результаты Что касается урона там ну и всего прочего, но я думаю, чем сильнее корабли, даже если зеркально будут в команду они добавляться, да, и в той и в той команде, даже, ну, обязательно должен быть суперкорабль, я просто не знаю, как это будет в дальнейшем. <coughs> то есть обязательно, чтобы эти суперкорабли были одинаковыми или нет. а то в одной команде, там, британский суперкорабль, в другой команде американский суперкорабль. Ну, тоже будет дисбаланс, но с другой стороны, самый большой дисбаланс в игре это у нас... Uh, касается игроков, да, те игроки, которые управляют этими кораблями, потому что, да, ну сейчас сами поймете, сейчас ТТХ посмотрим, то есть дайте такой корабль, к примеру, хорошему игроку и дать этот корабль точно такой же, ну, не очень хорошему игроку, то есть, да, результаты будут очень разные, а учитывая, чем корабль, да, ну, так сказать, лучше, чем на больше он способен, тем хороший игрок больше на нем будет показывать хороших результатов, а плохой игрок, ну, может, просто я, например, был свидетелем один раз в бою, не помню, как называется, вот этот американский суперкрейсер был, ну, как раз он в моей команде, ну, первым отправился в порт от одного залпа, там, не помню, линкор мне его кинул, он думал, что он такой мега сильный, пошел вместе со мной на захват точки, я был на эсминце, ну, не знаю, то ли он мне помочь хотел, то ли что, я даже ему дымы поставил, но это его не спасло, потому что все-таки... Корабль большой, и при стрельбе светится из дымов <кười> <кười> на большую дистанцию. То есть, ну, думаю, мысль моя понятно, из-за чего это все происходит. Ну, я вот про этот э -э дисбаланс. Ну, никуда от этого не денешься, это никак не поправить, с этим придется только смириться. Так, прочитаем, что разработчики пишут про этот Эдгар. Развитие проекта крейсера «Минотавра» с увеличенным числом орудий главного калибра, а также более совершенными противовоздушными и противолодочными средствами, разработанными в 50-60-х годах. Эдгар во многом повторяет черты своего предшественника «Минотавр». А главное отличие — увеличенная дистанция хода торпед и наличие альтернативного режима. Стрельбы, позволяющие выпустить несколько залпов подряд с более высоким пробитием и уроном, чем в базовом режиме стрельбы. То есть, если на короткой, на средней дистанции кто-нибудь подставит борт этому кораблю, при правильной игре он будет любого просто аннигилировать. Ну, линкоров-то нет, это, конечно, калибр маленький, линкоров там особо не пробить, но в надстройке все равно урон проходит достаточно большой. Ну, против линкоров здесь у нас есть... Торпедное вооружение. Так. Сейчас ТТХ листает, ТТХ просто. Показать, чтобы понимали, что вообще из себя этот корабль в целом представляет. Да, так, понятно, вроде Минотавра-Минотавра. Так, боеспособность 49 900, вооружение 6 башен, по 2 ствола 152 мм, дальность стрельбы 16,5. Но ну, в принципе, больше она а этому крейсеру. И не нужна, увеличивать ее смысла не вижу, потому что, ну, снаряды так же летят, как и у Минотавра, наверное, да, потому что, ну, видно по начальной скорости 768 метров в секунду, то есть вот такие навесные парашюты, что на дальней дистанции упреждение брать будет проблематично. Так, время перезарядки орудия составляет 3,2 секунды, время поворота на 180 градусов 4,7 секунды, Сигма-2. 2,5. Ну, то есть ГК такой достаточно. Серьезно, ну, учитываем, что у нас здесь расходник. Вот этот альтернативный режим стрельбы, который позволяет несколько залпов там выпустить. Да, и причем не просто, а еще и больше бронепробития. И больше урон при этом расходники. Кстати, здесь нет описания этого а, расходника. Как вообще это? Да, сколько залпов, что, как, не знаю. Я ни разу на суперкораблях таких, по крайней мере, не играл. Я играл только на линкорах. Так. Торпедное вооружение, 4 аппарата по 4 трубы, то есть 8 штук на борт, максимальный урон 16, там, ну почти 17 тысяч, дальность хода 12 километров, ну и отсюда важно посмотреть, к примеру, показатель маскировки, заметность корабля 12,1, то есть при максимальной прокачке у нас будет заметность меньше 10 километров, что позволит на этом корабле, к примеру, да, когда мы ждем перезарядку между дымами, ну или просто на фланге противники преобладают, чтобы не попадать в засвет. Забываем про ГК и играем в такой большой эсминец. Просто, да, кидаем там по КД, а, по КД кидаем. Торпеды. И ждем удобного случая, чтобы пострелять. Да, там дымы, к примеру, откатились. Там, ну, надо, не забывать, да, а тоже то, так некоторые в дымы сели, а подумать о том, что тебе кто-то должен светить не могут, да, если мы сами светим при этом садимся в дымы, значит, все, свет заканчивается, мы никого не видим, стрелять не в кого. надо тоже эти моменты во время боя учитывать, про это не забывать так, время перекладки руля 1,3 секунды, то есть так, максимальная скорость 34 узла, по-моему, это больше, чем э, у Минотавра то есть, ну, если так, в целом, то это как Минотавр, только более офигенский, да, дальше идут торпеды, больше орудий главного калибра. Что еще? Больше немного прочности. Ну, в общем, да, по всем показателям он лучше. Здесь, наверное, и получается будет сильнее, хотя она у Минотавра и так достаточно сильно, а здесь будет еще сильнее. То есть авианосцы к этому кораблю, если и смогут подлетать, то <laughs> с большим... С большим трудом Из расходников у нас аварийная команда Ремонтный дивизион, гидроакустический поиск И в четвертом слоте, так же как у Минотавра На выбор здесь либо РЛСка Либо дымогенератор Да, у Минотавра единственное отсутствует, по-моему, гидроакустику У Минотавра нету, а так все По расходникам тоже то же самое Минотавра также на выбор, да, там РЛСка или дымогенератор Но основная масса игроков играет С дымогенератором Так, ну ладно, закончили про супер Этот корабль Смотрим, здесь еще, кстати, два корабля будут, ну, там, не знаю, акционные. Вот один десятка, один девятка, девятка, возможно, прем. Ну, наверное, так. Десятка это у нас немецкий линкор, а, кстати, вооружен неплохо, четыре башни по четыре, спала 305 миллиметров, с дальностью стрельбы 22 километра. То есть здесь все в порядке. Так, главное посмотреть, это ПМК. Ну, как, как и положено, дальность стрельбы ПМК составляет 8,3 базовая, то есть тоже такой ПМК-шный немецкий линкор. Вооружение 12 башен по два ствола, 128 euh, миллиметров. На концепции не меняется. Все немецкие линкоры обладают хорошим ПМК, так же, как... В принципе, этот. Так, что тут еще из вооружения торпед случаем нет? Я вот сейчас, да, на вскидку посмотрю. Кстати, с хорошей точностью будет обладать главный калибр на уровне крейсеров. Кучность залпа у нас получается, да, Сигма составляет сотых Ну, этот показатель, я думаю, еще, скорее всего, ухудшится, э, изменится <laughs> в худшую, короче, сторону, потому что для линкора такая точность с таким количеством орудий. Будут очень сильно страдать, как раз-таки, крейсера по большей части. Да, линкоры на дальней дистанции. В принципе, я думаю, пробить а навряд ли он сможет, да, если даже небольшой ромбик делает, что 300... там 305 миллиметров все-таки маловато. Цитадельку, конечно, не вытащишь. Ну, если прям уж в борт стрелять, то все возможно. Ну, просто к нефига рельса ходить, надо думать. Так, торпед, по-моему. А, не есть торпедное вооружение. Два аппарата по 4 трубы. Дальность хода 6 километров, то есть, ну, как у большинства других немецких кораблей. Да, у крейсеров в основном по 6 километров, у всех. Ну, единственное, сейчас новая ветка линкора, да, там, там подольше, 10-12. Так, из расходников этого корабля у нас аварийная команда, ремонтная команда истри... да, на, и, на выбор во втором слоте с, с истребителем, третий слот — корректировщик огня, четвертый слот — заградительный огонь ПВО. То есть, ну, и... ПВО этого корабля будет, получается, очень хорошая, да, учитывая в совокупности с заградкой. Но вообще, если корабль в ПМК прокачиваем, то он уже априори сильный а, против азианосцев. Ну и третий, это японский линкор Ивами, девятый уровень. Так, главный калибр, 4 башни по 2, ствола 410 миллиметров. Ну, тут я не вижу никаких там, по, -по, -по, по крайней мере, вот так на скидку, интересных каких-то Особенности Дальность стрельбы 20,3. Так, вспомогательный калибр, базовая дальность 7 километров. То есть про ПМК забыли. Это не про ПМК. Хотя здесь на вооружении, к примеру, да, три башни по три ствола, 155 миллиметров. Ну, дальность стрельбы при максимальной прокачке будет в районе 10, там, с, ну, не знаю точно. Ну, в районе 10 километров. Короче, не очень а, серьезно, но, да, при таком... ПМК, ну, не знаю, я встречал в бою и Ямато там прокачанные, в ПМК, и Монтану тоже, ну, не знаю, не особо рентабельно. Хотите играть в ПМК, играйте лучше на немцах или французах, <мой>, мой такой совет. Так, из расходников у нас аварийная команда, ремонтная команда. Ну, больше здесь ничего такого в этом корабле интересного не вижу.